Завершается подготовительный этап к началу строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Трехстороннее соглашение по этому проекту было подписано на сентябрьском саммите ШОС в Самарканде. Специалисты уже завершили исследование на местности, где пройдет магистраль. И в начале 2023 года в Бишкеке начнет работу проектный офис. А к началу лета должно быть готова техника экономическое обоснование, после чего начнется строительство железнодорожной ветки протяженностью 454 километра. Президент Кыргызстана Садр Джапаров назвал этот проект флагманским. После его реализации республика будет интегрирована в международную систему транспортных перевозок. Железная дорога через нашу республику свяжет по кратчайшему расстоянию Юго-Восточную Азию и страны Европы. В интервью Кабару общественный деятель и политолог Бактебек Сайбаев поделился своим мнением о проекте, оценив целый ряд возможностей, открывающихся перед Кыргызстаном. В эфире Кабару сегодня мы будем говорить о строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Оно должно начаться уже этим летом. и у нас в гостях. Общественный деятель, историк, политолог Бактыбек Саигбаев. Здравствуйте. Здравствуйте. Насколько важна эта дорога? Мы, о ней говорилось достаточно долго, в течение 30 лет. И вот, наконец, прогресс. Да, э, мы очень долго ждали решения о строительстве этой дороги. Э, для того, чтобы нашим зрителям э, было понятно, почему она нам так важна, надо ну, буквально кратко объяснить, в чем суть дела. Я давно занимаюсь системной аналитикой в области геополитики, геоэкономики, геосоциологии и геоэкологии. И многие просто говорят, а это вообще о чем? Фактически же это все очень просто. Это вопрос о том, какую мы политику можем проводить, какую экономику мы можем развивать, с точки зрения нашего географического расположения. То есть, хотим мы или нет, но нашими соседями всегда, можно сказать, навсегда будет и Казахстан, и Узбекистан, и Таджикистан, и Китай, и Россия. Поэтому это наши соседи, с которыми мы должны находить общий язык. Что касается геосоциологии и геоэкологии, то это еще проще. Какие должны быть социальные отношения с учетом нашего географического расположения? Какие у нас здесь истории, обычаи, традиции? Хотим ли мы, чтобы наши дети наслушали и почитали старших? Или мы хотим, чтобы э, наша, там, допустим, э, дочь или сын пришли в 10 лет и сказали, мы хотим сменить пол, или мы, взрослые мы дети от Но это таки, геосоциология. Я согласен, вот. все-таки этот, этот проект рассматривается в первую очередь как флагманский экономический. Почему? Вот, Потому что, что дело, он открывает большие это возможности. Это невозможно э, брать в отдельности без учета вот, вопросов, в частности, и геоэкологии. Мы находимся в центре Евразийского континента. При всем желании, вот мы берем за пример, допустим, ту же Турцию, которая нам очень нравится, но она находится на, на стыке море, да? Европы, Африки и Азии. С севера ее омывает Черное море, с юга Средиземное море. А мы находимся в горах, и у нас здесь нет выхода к океанам. Мы зажаты между двумя э, угрозами экологическими. С одной стороны пустыня Тахломахан в синдзянь автономном округе, с другой стороны высохшее Аральское море. И поэтому нам не стоит удивляться, что у нас идет деградация ледников. За сто лет они уже сократились на 30%. И с каждым годом будет вставать все более остро вопрос о воде в том числе о поливной воде, в том числе и о питьевой воде. И этот фактор мы тоже не можем не учитывать в плане развития нашей экономики. Теперь вот возвращаясь собственно, к экономической стороне вопроса. В мировой политике, в мировой геополитике всегда конкуренция между странами моря и суши. Классические страны моря это Соединенные Штаты Америки или та же Англия. И они контролируют все морские пути. И сейчас 80, даже больше 80% мировых перевозок товаров – это морским путем. Это значит контроль всех морских путей, это все страховые компании только из, для страхования морских перевозок только из этих стран. И поэтому и Китай, и Россия хотели бы развивать э, транспортные пути через сушу. Наконец мы вернулись к железной да. дороге. и вот как раз э, в суше, на суше самые главные дороги – это железные и э, автомобильные. Э, причем, когда мы говорим насчет железной дороги, то мы говорим не только о железной дороге, мы говорим о транспортных коридорах. Совсем недавно э, в Самарканде, Проходило заседание Шанхайской организации сотрудничества. И Россия с Китаем приняли принципиально важное решение, может, на которые даже не обратили внимания широкие слои населения, но очень насторожили страны Запада, в первую очередь, самые ведущие страны, Соединенные Штаты и Европа. Разговор шел о том, что они совместно начнут формировать транспортные коридоры э, Восток-Запад и Север-Юг. Причем э, Китай в основном будет заниматься транспортными коридорами э, с востока на запад, а Россия хочет э, организовать транспортные коридоры север-юг. Север Что такое транспортный коридор? Вот просто перечисляю. Это в первую очередь железные дороги. Причем, допустим, между Китаем и Россией, поскольку исторический колье размер э, значит, разный, то решено строить параллельно и российскую колею, и китайскую, чтобы не тратить время на перевозки. Да? Это раз. Второе. Рядом всегда обычно идет автомобильная дорога. Дальше идет обязательно линия электропередач. Причем обычно высоковольтная линия электропередач. Дальше формируется вся инфраструктура такого транспортного коридора, сопутствующая. То есть это какие-то поселки, это какие-то железнодорожно-автомобильные станции обслуживающие эти коридоры. Это, естественно, транспортные хабы, то есть какие-то складские помещения. И вся эта инфраструктура оживит наш регион. Поэтому, если мы, в силу и судьбу наших географических, находимся сейчас в центре Евразии, вот мало кто знает, что... Перевал Торугард – это ровно географическая середина Евразии. От Торугарта до севера до ледовитого океана и до юга до Индийского, и соответственно на восток до Тихого, а на запад до Атлантического одинаково расстояние. То есть мы географически находимся, всех да, дорог. мы перекресток всех дорог, мы пупок Евразийского континента. И нам очень сложно развиваться, если нет транспортных коридоров, если нет экономики. Потому что в основе развития экономики это международная торговля. И сразу встает вопрос, а как заниматься международной торговлей? Воздушный способ это очень дорого. Значит, Самый дешевый морской, но он контролируется странами Запада. Допустим, Китаю гораздо легче в этом плане. Он одновременно является и страной суши, и страной моря. С юга он омывается морями, но там все контролируется американцами. И у значит, России тоже есть возможность коридоров. Допустим, сейчас прямо на наших глазах формируется морской путь через Северный Ледовитый океан. Но, допустим, выход на Балтийское море выход на Черное море, да и на Тихий океан. России стараются э, строить припоны, опять же, те же страны Запада. Давайте вернемся к нашей железной дороге. Так вот, э, летом планируется уже закладка фундамента, скажем так, да, это будет готовое ТЭО, э, решение вопросов по э, маршруту окончательному, уточнение там, характеристик, э, коли и так далее, и так далее. На строительство дороги... Uh, уйдет несколько лет, от трех до 5 при хороших темпах работы. Uh, что нам даст запуск? Конкретно, если говорить, приблизительно называются uh, такие суммы от 60 до 120 миллионов долларов ежегодно плюс в нашу казну, только за транзит. Uh, это хорошо, но в плане развития, комплексного развития нашей экономики, какие возможности открываются? Ну, в плане конкретных денег и подсчета будущей э, прибыли, и цифр поступления в бюджет, на мой взгляд, это пока что просто шкуру неубитого медведя. Я уверен, что если вот этот транспортный коридор заработает через Китай, Кыргызстан, Узбекистан и дальше уже э, пойдет это и в Россию, Там и в и Европу, залив, да, и Европа то да. происходит эффект. Мало того, что мы за транзит будем получать какие-то деньги в бюджет, у нас появится совершенно новая транспортная инфраструктура. Она потянет за собой строительство. Строительство всегда является драйвером запуском других значит, секторов экономики. Это значит сразу заработает и энергетика. Это заработает и система логистики складских помещений. Это заработает система так называемого общепита, потому что это же все надо сопровождать, кормить людей. И что очень важно, и может быть люди даже этому не придают значения, эта инфраструктура очень сильно, как это не кажется парадоксально, улучшит нашу экологическую обстановку. Потому что в свое время, когда Китай занимался продвижением своей концепции, значит, один пояс, один, один путь, путь да. Да, то это фактически ведь разговор о возрождении Великого Шелкового Пути между Китаем и Европой через всю территорию Евразии. И там была очень серьезная экологическая экспертная составляющая. Потому что через вот эти транспортные коридоры, где они будут проходить, там будет проведено масса экологических мероприятий, которые будут способствовать восстановлению природы. Там живет очень много, значит, растет эндемичных растений эндемичных животных. Там значит, обязательно нужно проводить мелиорацию орошения водоснабжения да, в конечном итоге. Там обязательно будут делать зеленые высадки, какие-то специальные зеленые водительные да. коридоры, чтобы вся эта дорога не оказывала разрушительное влияние. То есть это в целом окажет мощное комплексное влияние на нашу экономику. Я думаю, что сразу это потянет за собой и развитие горнодобывающей промышленности, потому что можно будет уже вывозить какое-то сырье, скажем, тоже золото, те же редкоземельные металлы и так далее. Это потянет за собой и легкую промышленность, потому что люди всегда должны и питаться, и одеваться. Это потянет за собой и фармацевтику, допустим, снабжение какими-то лекарственными препаратами тоже будет сопров... в целом будут оживляться населенные пункты. Раньше, если они были где-то на отшибе, то они в этот момент с удивлением обнаружат, что они оказались на оживленном коридоре, где появилось много людей. Где появилось экономическое оживление, где можно создавать рабочие места, где люди смогут зарабатывать Конечно, деньги, вот где этот исчезнет аспект, безработица. Вот этот где аспект, люди Давайте смогут, подробнее нет. обсудим. Да, смотрите, само по себе строительство, пусть отрезок ну, сравнительно небольшой, 450 с небольшим километром. Да, но тем не менее, это сложный рельеф, это строительство тоннелей, это возведение больших эстакад, это... Огромный человеческий труд и человеческий ресурс, Конечно. который здесь будет работать и крутить опять-таки нашу экономику. Это первое. Второе. Когда дорога а, будет введена в эксплуатацию, а, опять-таки да, доступная энергия у, у нас есть, электрическая, по крайней да. мере. Огромный человеческий ресурс, Конечно. который можно задействовать. Это привлечет к нам инвесторов, которые будут создавать какие-то предприятия, развивать уже реальный сектор экономики? Несомненно. Во-первых, в этом в первую очередь заинтересованы и Китай, и Узбекистан, и Россия. Потом вот, казалось бы, что такое 400-500 километров, масштаб вроде бы небольшой, но для нашей республики это очень ощутимый отрезок, потому что это все-таки не территория Казахстана или России, где многие тысячи километров, для нас 400-500 километров это очень существенный участок и вдоль этого участка пойдет оживление всего и там будет э, и экономика, там будут и строители, там будут и дорожники, там и оживится сельское хозяйство, там и оживится обработка э, значит, сельхозпродукции с переводом э, в какие-то пищевые продукты. И несомненно в этом проекте появятся э, серьезные инвесторы, заинтересованные в развитии этой структуры, а самое главное в дальнейшей э, значит, эксплуатации этого всего я думаю, придут и китайцы, придут и узбеки, придут и россияне, я имею в виду компании, потому что ну, все захотят участвовать в будущем в этом очень выгодном транспортном коридоре. Я думаю, от него все выигрывают, все, кто будет участвовать и в строительстве, и в эксплуатации. И в целом это очень оживит экономику всего региона, включая, конечно, и Кыргызстан. Ну опять-таки наши местные производители, да, у которых рынки сбыта были ограничены, либо рынки сбыта для многих оставались недоступны, потому что пили самолетом, или через границы, да, которые закрыты очень часто. Этот, наверное, транзитный коридор должен функционировать уже как часы для того, чтобы... Совершенно верно, совершенно верно. Во-первых, это оживит и наше местное отечественное производство. У нас, э, наверняка, расширятся и какие-то услуги связанные с нашим вот этим да, постоянным. Появится да, появится это очень товаров на другие рынком Вот, вы знаете, но тут нету тех, кто будет ущемлен. Просто вот этот вопрос муссируется, вот вы правильно отметили, уже 30 лет, но очень сложно было продавить это решение, потому что Китай очень осторожен, он никогда не действует вот так вот, э, с кондачка, что, а давайте попробую. А сначала они должны во всем убедиться, все проверить, все просчитать. Они должны э, дождаться созревания благоприятной вот именно геоэкономической э, значит, обстановки. И когда они увидели, что э, значит, страны нашего региона, э, та же Россия, да и Запад, дозрели до этого, как бы это стало вопросам, э, ну уже совершенно э, насущным, актуальным, когда все убедились, что это очень выгодно. Вот тогда только Китай начал э, какое-то движение. Вот. Но ну, с одной стороны, Китай может быть и правильно делает, потому что у нас была здесь 30 лет общая, общая зона нестабильности. Мы же прекрасно знаем, что у нас здесь творилось. Вот, Но сейчас более-менее как бы, мы находимся накануне коренного перелома передела мира. И, видимо, страны, которые находятся в сердце Евразии, вот в том числе Узбекистан, Кыргызстан, Китай, да и с той стороны Казахстан с Россией, уже поняли, что если они сами что-то не наладят, то дальше так и будет продолжаться, потому что как бы конфликт между Западом и Условным Востоком усиливается Какие-то какие что... минусы в этом проекте вы видите? Минусы или может быть угрозы? Абсолютно нет Я считаю, что единственная угроза Это угроза экологической безопасности региона Но Китай очень тщательно к этому вопросу относился В том числе он, кстати, и к нам обращался я уверен, он обращался и значит, к узбекской стороне, и к российской. Как сделать все так, чтобы это не было во вред природе, а наоборот помогло тому, чтобы какие-то природоохранные мероприятия были задействованы, усилены, актуализированы. И в этом плане у меня нет сомнений, что все сделается, ну, постараюсь сделать. Если, так, составы как можно. будут на электрической тяге, а это скорее всего так ущерб экологии будет незначительный. А при строительстве уже научились э, это делать с минимальным ущербом для окружающей среды. Это да. Конечно, скорее всего, все будет на электротяге. Но там ведь главный вопрос немножко в другом. В этих значит, местах, где будут проходить пути, есть какие-то традиционные миграционные пути э, животных. животных, птиц. Э, там вот растут какие-то порой очень редкие, ценные эндемические виды растений. И вот надо подумать э, об условиях, э, чтобы местная флора и фауна не пострадали. Э, я вот сразу вспоминаю, э, как-то вот э, в Канаде мы ехали по какой-то дороге. И я обратил внимание, что там, значит, с двух сторон какие-то высокие заборы, сетки, а через дороги идут какие-то мосты или же подземные переходы. И канадцы объяснили, что все это сделано э, с учетом миграции. Э, каждый год идет миграция тех же оленей или тех же лисиц, волков, барсуков. И вот всем, кому удобно под дорогой проходят из зверя, что называется. А всем, кто хотят, переходят через какие-то мосты. И это, эти мосты сделаны не для людей, а именно для зверей. И я думаю, здесь примерно будет такая же ситуация. Потому что, если такая железная дорога, а рядом еще и автомобиль, и прочее, просто перережут пути традиционной миграции животных, от этого может очень сильно пострадать вот, поголовье этих редких животных. Тем более, многие из них краснокнижные. И вот как раз там, я думаю, предусмотрен в первую очередь, с китайской стороной, чтобы традиционные пути миграции не были нарушены, чтобы наверное, там после, животные наверное, нормально чувствовали. Наверное, после истории с Кумтором, наша сторона тоже учтет все эти вопросы. Да, да, да. Экологические вот. вопросы э -э остались. Дело в том, что Кумтор действительно для нас э большой урок, но это в первую очередь урок экономический, что надо отстаивать свои экономические интересы. И действительно, Кумтор там умудрился целую гору. Просто, что называется, до да, глубокого котлована срыть. Вот. Но нельзя и упомянуть, что, допустим... На кумторе, за кумтором находилась огромная Чат-Эрташский заповедник. заповедник. Там, да, зоозаповедник. И они старались очень много усилий вкладывали на то, чтобы сохранить поголовье снежного барса нашего знаменитого Эльбирса. А дело в том, что каждому снежному барсу нужна огромная территория где он мог бы жить и добывать себе, значит, еду. Это, ну, я точно сейчас цифры не скажу, но это где-то не меньше 50-70 квадратных километров нужно на одно снежного барса. И по этой территории должны бегать вот эти все архары, значит, бараны Марка Пола и прочая живность. На который он может охотиться, и тогда он будет жить и размножаться. А значит, все это за собой тянет э, ну как бы весь комплекс всей живности, которая там должна вот жить. Это очень важно. Серьезный вопрос: строительство железной дороги. Начали с международных морских путей, затронули геополитику закончили животными и все это нужно учитывать при строительстве железной конечно, дороги конечно конечно поэтому все это надо смотреть в комплексе и геополитика и геоэкономика и геоэкология все это идет в полном комплексе мы просто искусственно разделяем эти вопросы а на самом деле мы же все прекрасно знаем природа единая неделимая и мы должны в ней жить в общем вы склоняетесь к однозначному выводу о том что Железная дорога, Китай, Кыргызстан, Узбекистан нам нужна. И это хороший стартап вообще в целом для нашей страны, для нашей экономики. Конечно. И слава богу, что наконец этот проект состоялся. Потому что разговоры об этом шли 30 лет. Но мы, к сожалению, не могли всерьез повлиять на международную такую политическую обстановку. Пока как бы крупные геополитические игроки наконец не дозрели до этого решения. И оно для нас будет судьбоносным. Кыргызстан наверняка перейдет на более высокий уровень экономического развития. Я в этом уверен. Что ж, большое спасибо за беседу. Я тоже. А я напомню, что у нас в гостях был общественный деятель, историк, политолог Бактыбек Саидбаев. Всего доброго.